Всем привет, привет всем, рада всех видеть на своей трансляции сегодняшней, надеюсь, вам будет интересно, мы с вами обсудим покупочки с AliExpress, посмотрим, как они приходят, какого качества, и надеюсь, что они все сегодня меня порадуют, и я с удовольствием поделюсь с вами классными находками. Рада всех видеть, подключайтесь, также напоминаю, что у вас есть всегда возможность оставить мне комментарий, написать любой вопрос, вот тут внизу у вас должен быть специальное поле, где вы можете задать любой вопрос, который вас интересует по товарам, написать мне какие-то дополнительные уточняющие вопросы, и я с удовольствием на них поотвечаю и пообщаюсь с вами, поэтому... Не стесняйтесь, пишите, будем с вами разговаривать, будем с вами общаться, и я думаю, что э, отлично проведем сегодняшний эфир. Так, напишите мне, хорошо ли вы меня видите, хорошо ли вы меня слышите, все ли у нас хорошо с картинкой, со звуком. Я буду периодически брать телефон в руки, чтобы видеть ваши, собственно, комментарии и вопросики. С удовольствием буду с вами разговаривать. Вот, поэтому не стесняйтесь, пишите, буду с вами общаться и рассказывать, все показывать. Ну, а мы сейчас скоро уже начнем наш эфир. И Будем, собственно, рассматривать товары. Один уже из платьев вы видите на мне, и я тоже про него сегодня расскажу, и обязательно дам ссылочку, где можно такое заказать, где такое найти, обязательно всем поделюсь. Так, всем привет, ну вот пишет, что слышно и видно хорошо, красавица, спасибо большое. Надеюсь, что действительно все видно и слышно хорошо, и мы с вами а, потихонечку будем-будем начинать наш а, сегодняшний а, выходной эфир. Суббота, прекрасное утро, а, и почему бы не пообщаться на тему посылочек с Алиэкспресс. Вот. Ну что, давайте, подключаются уже вот ли потихонечку, все вижу, что всем привет, всем привет, кто только подключился, сейчас начнем наши распаковочки Напоминаю, что все товары сегодняшнего эфира вы можете найти, нажав на красный пакетик внизу экрана, у вас там есть красный пакетик, нажимаете и найдете все-все товары, которые мы сегодня будем с вами рассматривать и обсуждать. Также вы можете писать мне комментарии, вопросики, я буду с удовольствием на них отвечать, что-то дополнительно рассказывать. Вверху вы видите там мой Ник, если вы на него нажмете, перейдете в мой блог, где вы видите все предыдущие эфиры, а также кучу-кучу обзоров на всевозможные товары с Алиэкспресс. Ну и, конечно же, мне будет приятно, если вы подпишетесь, и а, мы с вами не потеряемся тогда, и вы сможете а, в дальнейшем тоже видеть мои эфиры и обзоры на разные товары. Поэтому обязательно подписывайтесь. Вот, промокодов купонов сегодня у нас не будет, но будет много интересных товаров с AliExpress. будем с вами смотреть, распаковывать и их обсуждать. Поэтому оставайтесь, что называется, с нами, будем с вами смотреть ссылочке. новые с AliExpress. Так, ну что, давайте потихонечку приступать, начинаем а, наш эфир, да, посмотрим, что, да, вот люди уже подключаются, а, подходят. Ну, а, думаю, что можем уже приступать, начнем с какой-нибудь маленькой посылочки, а, пока все к нам подтягиваются, и а, распакуем ее, скажем так, для начала. Еще раз, всем привет, всем привет, кто только подключился, и мы начинаем нашу распаковочку. Возьмем для начала вот такую небольшую маленькую посылочку, которая ко мне приехала недавно, и посмотрим, что там. А там украшение. Вот такое миленькое украшение. Я его купила, по-моему, то ли по какой-то скидке, то ли там, вот знаете, где горящие эти товары, ну, в общем, за какие-то смешные деньги. Мне просто стало интересно, что придет за вот такие небольшие деньги. Так, оно уже немножечко тут из пакетика вывалилась. Сейчас мы его окончательно достанем, и посмотрим, как оно выглядит. Вот такое скажем так, модное украшение среди молодежи, да, специальные подростки любят такие вот всякие цепочки, и, собственно, на Алиэкспресс очень недорого можно это украшение приобрести. Это колье из двух цепочек, одна просто цепочка, другая в виде вот с такими перекрещенными колечками. Выглядит интересно по весу украшения, Абсолютно не тяжелое, оно достаточно легкое, хотя и на вид кажется металлическим. Но какой-то материал здесь абсолютно-абсолютно очень легкий. Оно практически невесомое, поэтому не бойтесь, шею перегружать не будет. Веса вы практически не ощутите здесь, потому что оно абсолютно невесомое. Даже не знаю, что это такое за легкий материал, но смотрится миленько, как декоративное украшение. Тем более, за такие небольшие деньги она очень мило смотрится, аккуратно, очень такое светленькое, приятненькое украшение. Сейчас мы с вами его обязательно примерим, чтобы а, посмотреть, как оно будет выглядеть, собственно, а, на мне а, и посмотрим, какая у него длина, как смотрится. Сейчас давайте его расстегнем. А, раз, застежка здесь на карабинчике. А, вот такой у нас есть карабинчик. Мы его расстегиваем. А, две цепочки на одной застежке. И сейчас я попробую его примерить. И показать вам, как это будет а, украшение смотреться. Ну, вообще, очень миленькое. И именно для каких-то таких красивых, знаете, инстаграмных фоточек. Да и вообще для повседневной носки оно вполне будет смотреться а, хорошо и эффектно. Так, пробуем ее застегнуть у меня на шее. Сейчас попробую это сделать быстро. Надеюсь, попаду в замочек. Опа. Так, ну что, давайте поправим украшение, чтобы оно село как нужно. Где там? Ух ты! Смотрите, какая беда! Ну вот так. Проверку Проверочка прошла не очень. То есть мне при попытке его одеть сразу что-то тут расстегнулось. Но я так понимаю, это можно починить, просто вставив и более плотно зажав это колечко. Его нужно хорошенько поджать, чтобы в дальнейшем у вас такого не происходило, конечно же. Вот, и смотрим. Украшение недорогое, ну, соответственно, вот как оно выглядит. Смотрите, значит, вот эта короткая цепочка, она у нас идет абсолютно близко к шее. И дальше идет вот эти две перекрещивающейся окружности, скажем так, да, вот, ну, смотрится мило, интересно, поблескивает, так стоит она совсем-совсем недорого, давайте посмотрим, как у продавца оно представлено, это украшение, вот, вы видите внизу, да, вот, видите на мне, на шее, как раз вы можете оценить, как оно выглядит в реальности, и внизу у вас картинка, собственно, продавца, у него она есть такая цепочка в, в двух вариантах, и в серебристом, и в золотистом цвете, какой вам больше подойдет, и стоимость у него достаточно демократичная, если какие-то горящие товары или скидки, еще можете дополнительно сэкономить хорошо на этом украшении, вот, и также у продавца здесь очень много других вариантов украшений, вы можете полистать, тут есть корье с различными сочетаниями и сердечками, то есть Именно оно такое многослойное, видите, сочетание нескольких цепочек тут идет везде, но разные вариации в зависимости от того стиля, какой вам больше нравится, какое вам украшение больше подойдет, и, конечно же, на загорелом теле, вот если где-то на отдыхе, такие многослойные цепочки будут смотреться а, хорошо и очень круто, вот, ну и есть такие вот миленькие золотистые вариантики с бабочками, сердечками, тоже классно смотрится, можно себе подобрать спокойно а, и купить за бюджетную цену вот такой а, неплохой наборчик. Ну, выглядит он мило и симпатично, застегнуть его легко, карабинчик достаточно большой, не знаю, как долго он прослужит, да, надо с ним все-таки аккуратно обращаться, так как он вообще легкий, невесомый, то есть это не какой-то там металл, видимо, какой-то достаточно хрупкий материал, вот, поэтому нужно аккуратно его носить, не, не рвать, не тянуть сильно, чтобы не порвать, опять-таки, да? Тип металла, указан у продавца, это алюминиевый сплав, Поэтому, видимо, он такой очень легкий, потому что какой-то алюминий сам по себе легкий, да, но еще и тут какой-то сплав достаточно облегченный, и украшение само получается очень-очень легкое. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так, спасибо, спасибо всем за ваши комментарии, что пишете. Uh, uh, очень интересно, что вы uh, пишете комплименты, спасибо большое, вот, можете задавать какие-то вопросы, мы с вами будем общаться прямо в прямом эфире, и я буду рассказывать uh, свои впечатления о тех или иных товарах. Так, ну давайте продолжать, я уже останусь вести в этом а, колье, что называется, да, и обсудим вот это платье, которое на мне, которое, собственно, тоже я буду весь эфир а, в нем а, сидеть, вы сможете меня в нем видеть и а, посмотреть, а, как, собственно, а вам это платье а, нравится или не нравится, и определиться, хотите вы себе такое или нет. А на самом деле, платье эффектное, как вы видите, да, но немножечко коротковатое, поэтому я а, сижу так достаточно скромно, чтобы, а, когда сидишь, платье не приоткрыло ничего лишнего, да. А само платье, на самом деле, а, можно носить вот так, с закрытыми плечами, да, а можно делать вот такие приоткрытые плечики и дополнительно добавлять какой-то, знаете, такой... Клубное платье получается для каких-то вечеринок, для тусовок. И очень даже эффектно будет смотреться. Плюс если с какими-то вот такими сапожками высокими, чтобы прикрыть ножки, компенсировать какую-то короткую длину, как клубный вариант, как вечерний вариант, куда-то сходить на какую-то вечеринку. Тусовку, я считаю, что это достаточно э, хороший вариант платится. Но э, в черном цвете я брала, чтобы оно не просвечивалось. Оно есть у продавца еще в белом варианте. Но, как правило, белые варианты они такие опасные в плане того, что они больше просвечивают, нежели темные варианты. Поэтому я не рискнула взять белый, решила взять черный. Материал здесь э, ну, достаточно плотный, и в черном варианте э, не просвечивается не просвечивает ваше белье, поэтому можно спокойно в этом платьишке ходить, а без проблем, вы можете в нем гулять куда-то или на дискотеке, или танцевать, вот, все будет у вас в порядке с этим платьем, но мне нравится, что вот подразумевает такие, видите, Универсальные рукавчики, можете либо приоткрыть плечики, либо опять-таки их э, закрыть, да, и, собственно, у вас тогда будет более скромный такой вид <laughs> вверху, да, например, если вы куда-то хотите э, поехать сначала, потом э, в клуб, да, можно вот по-разному это платье комбинировать, э, выделю вам ссылочку сейчас. У вас появилась ссылочка, вы можете перейти, посмотреть, как у продавца это платье представлено, и, собственно, вот какие варианты, как носить можно его, да? тут уже вот, как вам понравится, как вам интересно. Само платье спереди у нас здесь на шнуровочке, вы видите, что в комплекте идет вот такая шнуровка, и вот здесь идет шнуровка Декольте, да, ну из-за того, что тут достаточно длинные веревочки, оно такое закрывает ее, можно их укоротить, если вы хотите, чтобы прям видно была вот эта шнуровка, можно наоборот оставить, чтобы э, как-то ну, прикрывало, да? <смех> декорировало, тут уже тоже на ваш вкус и цвет. Рост у меня 164 сантиметра, вы видите, что платье достаточно короткое, вот, но прикрывает все еще то, что должно быть прикрыто, поэтому, конечно, все-таки можно его носить, параметры у меня идут 83, 63, 90, платье я брала, по-моему, там, размер S, если не ошибаюсь, и садится на меня все хорошо, то есть по фигуре, по фигуре оно село ко мне вот просто отлично, мне очень нравится, как оно подчеркивает фигуру, облегает, очень красиво смотрится само платье. И действительно для какого-то свидания вечернего, возможно, очень хороший вам будет вариант. Я думаю, что ваш вторая половинка точно оценит. Сейчас я встану, покажу вам, ему, как выглядит это платье в полный рост. Покажу вам, продемонстрирую, чтобы вы видели сзади, это платье застегивается на молнию. Так, да, Давайте Посмотрим, видите, какая длина у платья, что а, достаточно а, такая коротенькая, она, но при этом, в принципе, все прикрыто. Спереди идет дополнительная декоративная драпировка. Сейчас попытаюсь вам показать поближе, что здесь идет еще а, такие складочки. Это такое предусмотрено, ну, видимо, дизайном, да, что спереди такая чуть-чуть драпировочка идет до верха, потом идет шнуровка и вот такой у нас декольте открытое, оно на самом деле платье эффектное, однозначно, я думаю, что вы обратите на себя внимание в таком платье, сзади тоже достаточно открытая спина, и сзади также идет застежка, длинная-длинная молния, которая, собственно, которую вы должны застегнуть, когда надеваете платье. Вот. но ну, Смотрится оно эффектно, садится по фигуре, и очень такой наряд получается действительно красивый и женственный наряд. С хорошим таким, подчеркивает фигурку. И в нем достаточно комфортно. И могу сказать, что ну, никакого дискомфорта нет к телу. Материал приятный. Здесь вот все держится на резиночке такой. Все, рукавчики держатся хорошо, не спадают. И платье на самом деле смотрится эффектно, Можете это оценить, вот видите, единственное, чтобы не ошибитесь с длиной, то есть смотрите по росту, какой у вас рост, напомню, что у меня рост 164 сантиметра, вы видите, какой длины получается платье, то есть мини-платье у нас получается, но на самом деле, если вам нужно для какого-то повода, где надо быть такой эффектной девушкой, то вполне вот хороший вариантик такого платья на вечер. Я в нем буду еще весь оставшийся эфир, поэтому вы сможете еще подробнее а, его рассмотреть и, собственно, задать какие-то вопросы. Если у вас будут вопросы по этому платью, вы можете, а, конечно же, мне их задавать, и я постараюсь на все вопросики ответить а, как, как по удобству, но по удобству все хорошо. Могу сказать, что ходить в нем достаточно удобно к телу, оно комфортно. Единственное, нужно следить за длиной, когда вы садитесь, когда вы да, где-то куда-то присели, смотреть, чтобы у вас ничего лишнего не приоткрылась, потому что длина все-таки мини. Это, наверное, единственный такой нюанс в этом платье. В остальном мне все нравится, не просвечивает, комфортно, удобно двигаться, движение не сковывает, ничего не передавливает, при этом прекрасно строит фигуру, видите, подчеркивает и а, силуэт очень красивый у этого платья, поэтому в, в этом плане просто находка, я считаю, за такие небольшие деньги купить на Алиэкспресс, вполне миленькое платье. Плюс вот здесь Вверху есть силиконовые полосочки, которые прилегают дополнительно к телу и фиксируют ваше платье. И в этом платье тогда ну, дополнительно как-то его закрепляют. А, Паралоновых вставок никаких здесь нету, косточек никаких нету. А, ну, в принципе, можно и без какого-то, если вам не нужна дополнительная какая-то поддержка да, или пушап, то можно и а, без лифчика носить тут а, платье спокойно, чтобы не было видно каких-то там а, бретелек и застежек. Вот, ну, можно воспользоваться другими какими-то невидимыми штучками, да, то есть а, тут уже как, как захотите, какие женские секретики применить. Если у вас вопросики пишите, с удовольствием пообщаюсь, отвечу. Здравствуйте, привет, да, всем привет, а, всех рада видеть, мы с вами продолжаем а, нашу распаковочку. Вот мы обсудили вот такой платье, со всех сторон его посмотрели, ну, надеюсь, вы поняли, определились, нравится вам или нет, сейчас давайте Посмотрим у продавца, как платье это представлено, тоже, чтобы нас сравнить ожидание и реальность, да, вот видите, это платье на мне, и вот внизу картинка продавца в белом цвете, точно такой же белый цвет, такого же платья, видно, что если у вас есть такой бюст внушительный, то у вас дополнительно будет такой эффектный декольте в этом платье, также на этой картинке с белым платьем видно, что спереди идет драпировочка, про которую я вам говорила, что такие складочки специально сделаны, ну и само платье, в принципе, соответствует вот этим картинкам, которые на манекене, а все, как на них изображено, собственно, так и в этом платье и есть. Сзади вот видно хорошо на белом платье молния. Ну, на белое платье нужно такое невидимое телесное белье, да. А черное платье, мне кажется, все-таки оно будет более универсальное. Поэтому я бы для себя выбрала именно темный цвет. И размер... Тут у нас есть несколько размеров. Я выбрала размер S на свои параметры. Еще раз повторю, 83,63,90. Села все отлично по фигуре. вообще мне все нравится. Точно больше размер не надо, так что берите свой размер. Uh, и uh, тогда платье хорошо на вас сядет. Uh, вот. Ну, думаю, что уже мы полностью рассмотрели все нюансы этого платья. Если остались вопросики, то задавайте, спрашивайте. Uh, в течение всего эфира я буду в нем, если что-то захотите уточнить, сможете рассмотреть и задать еще какие-то вопросы. Еще раз напоминаю, что платье у нас трансформер, можно его делать вот так, закрывать плечики, будут такие плечики-фонарики. а Можно при открытии будут вот такие, немножечко, знаете, более такие уже открытые плечи, Там, как вам уже нравится, как вам эта моделька подойдет. Ну, а мы переходим к следующему товарчику. К следующему товару у нас, который мы сегодня распакуем. И следующий товар у нас будут это купальники. Хоть сейчас и зима, но почему бы нам не помечтать о лете и не подготовиться к лету, да? Потому что, собственно, лето тоже уже все-таки придет к нам, <свят> а на доставку на Алиэкспресс лучше подготовиться к лету заранее. И выбрать и купить себе купальнички тоже лучше пораньше, чтобы они точно пришли к вашему отпуску, и вы смогли с собой взять куда-то их в поездку, либо там пойти в них загорать, когда наступят жаркие деньги. Поэтому уже зимой нужно подумать про лето и про купальники, если вам нужно вдруг обновить в своем гардеробе именно купальники. Я заказала два купальника, ссылочки сейчас вам выделю, они у вас есть вот в красном пакетике, если нажмете, можно найти сразу эти оба купальника. Сейчас я вам распакую и покажу по очереди один и второй купальник. Они оба из одного магазина, немножко разные там дизайн, разные модели. И мы с вами сейчас посмотрим, рассмотрим, какой, как они выглядят все-таки на самом деле, отличаются от картинок или нет. И все, сейчас посмотрим, как они пришли. Так, вот такая большая у нас посылочка получается, в которой должны находиться наши купальники. Давайте их аккуратненько вскрывать и доставать наши купальники. Так, вот я уже вижу первый. Такой вот милый-милый купальник в таком фирменном пакетике. У нас, он. смотрите, написано «Марка». И второй пакетик тоже, наверное, фирменные, да, да, все, фирменные, все в фирменных пакетиках, в очень удобных, можно, можно их хранить удобно в этих пакетиках Zip в дальнейшем, поэтому это очень классно, очень классно, что такая возможность есть у продавца высылать именно вот в таких пакетах классных, поэтому давайте смотреть, сейчас я вам выделю эти оба купальничка, которые... Ко мне пришли, да, чтобы вы смогли а, посмотреть по ссылочкам их. И мы с вами начнем их открывать и смотреть также как же они а, в реальности все-таки выглядят. Так, какой, какой, даже не знаю, какой же нам а, купальник все-таки открыть первее, какой посмотреть. Ведь а, оба такие красивые, интересные, поэтому хочется уже быстрее их посмотреть. Конечно же, с примерочкой сегодня у нас не получится, вот, но я думаю, что обязательно в своем блоге, если вы перейдете вверху, на мой ник нажмете, вы сможете перейти а, в мой блог, и там я обязательно сделаю а, обзор и расскажу про эти купальники, а, как они подошли мне по размеру, не подошли, но заказываю я уже не первый раз в этом магазине, поэтому думаю, что а, все подойдет а, отличным образом. Поэтому даже в этом и не сомневаюсь. Так. Давайте посмотрим вот этот купальник. Я вам выделила внизу ссылочку. Сразу у вас появилась ссылочка на купальник должна появиться. Надеюсь, что появилась. Вот. И мы с вами сможем посмотреть его и оценить. Так. Вот он, купальник упакован в красивый, хороший пакетик, в котором в дальнейшем вы можете хранить, его с собой куда-то в поездке брать. Давайте открывать и смотреть, что же у нас там. Так, все сложено аккуратно, очень даже аккуратно. Пакетик убираем. Кстати, мне нравится у этого продавца, что всегда дополнительно он кладет вот такой маленький бонус к вашему купальнику, это переводная татуировка, причем, обратите внимание, она прекрасно подходит к расцветке вашего купальника, то есть вы можете как раз-таки к этому купальнику еще сделать себе вот такую красивую татуировочку куда-то на руку либо на ножку, куда захотите, и оно, смотрите, в цвет, очень прекрасно с цветом а, рисунка на, это, на этом купальнике сочетается. Замечательно, вот это вот большой плюс у продавца, что всегда вот можно найти такой приятный бонус, да еще подобранный именно к тому купальнику, который вы заказали. Это большой плюс, и вот такое внимание к деталям а, очень радует, что у продавца есть такое внимание. Давайте посмотрим сам купальничек. Так, давайте начнем с плавочек. Вот такой красивый флористичный рисунок. Да, здесь у нас видно какие-то цветочки, тропические тропические цветы. Все хорошо, аккуратно сделано, пропечатано. Внутри мы видим есть подкладочка белая. Вот у нас также внутри есть защитная наклеечка которая идет в плавочках обязательным условием, да, такое должно проверять, чтобы вещь была новая. И плавочки у нас выглядят вот так спереди и вот так сзади. Все красивень, очень красивый мне нравится. Принт яркий, насыщенный и стильно достаточно смотрится. Внутри у нас есть тут бирочка, на которой указано, что это размер S. Я брала размер S, покажу вам поближе. Вот, и, собственно, состав, как ухаживать, все-все-все, вся необходимая информация. Хорошо смотрятся наш плавочки, давайте их положим, и посмотрим, как смотрится вверх. Вверх, таким, знаете, с достаточно большим пушапчиком, то есть, если вдруг вы хотите добавить объемы, тут у вас все хорошо прям добавится, и будет смотреться очень эффектно. Сделаны такие рюши, интересные, красивые которые идут, получается, вот так по диагонали, немножко по а, верху топа. А, с, также у нас здесь есть отстегивающиеся бретельки. То есть, что удобно, вы можете носить его как с бретельками, а, так и отстегнуть эти бретельки и носить просто как топик а, без бретелей, чтобы у вас, например, не было лишних каких-то линий от загара. Просто снимаете эти бретельки и без проблем как топик носите а, этот... Этот верх и значительно большой тут пушапчик. Давайте сразу вам покажу, что вот здесь вот у нас есть такой прям хороший пушап. Тут все прям так э, сделано хорошо. И косточка есть, то есть для кого это роль играет какая-то. Вот здесь есть косточка, здесь хорошо так все поролончиком проложено. И достаточно, даже если у вас какие-то небольшие объемы, здесь у вас все преобразится и будет очень красивый такой объемный верх. Я думаю, что точно произведет впечатление на пляже, на противоположный пол. Такой купальник на вас. Вот сам, сама застежка у нас идет, просто такие вот... Завязочки, то есть мы не на какие-то застежки, а просто здесь завязочки, и вы их регулируете уже под нужный вам объем, завязываете на бантик, на узелочек и регулируете нужную вам Объем, чтобы вам было комфортно. Также здесь есть бирочка, на которой указано, что это размер S. Указаны составы, информация по уходу. Ну и сделано все хорошо. Вот я сейчас смотрю, очень все удобно, хорошо сделано, красиво смотрится. Никаких тут нареканий нету, Постороннего запаха тоже я не чувствую. Брителечки съемные и при этом еще и регулируются на, по длине. То есть можно... По длине отрегулировать вот эти бретельки тоже на комфортную вам длину, чтобы вы не тоже чувствовали какой-то дискомфорт, чтобы вам на плечи что-то ничего не давило. Это тоже очень-очень удобный вариант и на самом деле хороший вариант купальника. Я думаю, что это будет смотреться все вместе очень красиво, очень эффектно. Вместе с этими плавочками у нас получается... Вот такой комплектик. Белый верх и такой флористичный рисунок на плавочках. И еще нам дополнительно продавец вложил переводную бабочку в цвет к этим плавочкам. Поэтому ну пока мне очень нравится. Очень классно купальник и смотрится, и смотрите очень достаточно эффектно, а представьте это еще а, на пляже, на загорелом теле, а, когда у вас такая будет подзагоревшая темная кожа, белый цвет, будет еще больше ваш загар подчеркивать, и будете смотреться еще более эффектно, такой а, красоткой, прям в таком белом красивом купальнике, фоточки будут обалденные, это точно 100%, поэтому подумайте, тем более тут такой а, выгодный а, вариант верха с таким пушапчиком и поролончиком. Я думаю, что очень эффектный будет купальничек, обязательно его примерю, захотите увидеть более, как садится он на мне, просто переходите в мой блог, подписывайтесь, и обязательно будет там обзор и примерка именно этого купальника тоже. Ну что ж, этот купальник нас очень порадовал. Выглядит он красиво, действительно мне очень нравится, что приятные оттенки, приятная расцветка, дополнительные еще бонусики мы нашли, поэтому с этим купальником ну прям класс, все, мне нравится, он меня порадовал. Давайте перейдем ко второму купальнику, потому что у нас еще есть и второй купальник, и второй купальник, надеюсь, будет таким же отличным и таким же эффектным, как и первый наш купальник. Выделяю вам сразу ссылочку. Динзу у вас вот здесь появляется активная ссылочка именно того товара, который мы сейчас с вами будем рассматривать, и а, тоже опять-таки обращаем внимание, что вот фирменный а, пакетик сразу очень удобный, в котором можно хранить а, данный купальник, да? тут написано магазин сам, и вот я люблю когда именно такие пакетики, я, честно говоря, вот до лета в таких пакетиках все эти купальники храню, очень удобно, потом, собственно, в отпуск их закинуть в чемодан точно так же можно, и там дальше хранить. Это все мне нравится, очень комфортно, при этом здесь есть специальное отверстие, чтобы, ну, там воздух не заставился, да, и такая не дышала. Конечно же, давайте распаковывать быстрее доставать. Убираем пакетик, так, посмотрите, как мило, у нас тут еще одна бабочка, еще одна бабочка вложил продавец тоже, посмотрите, обратите внимание, тоже идеально сочетание с купальником, да, здесь у нас уже голубого цвета купальник я выбрала, и бабочку вложили тоже именно такого синего, синего цвета, очень мне нравится, очень классно, что продавец так настолько прям внимательным к своим покупателям, что даже вот такие бонусы подбирает а, под тот цвет купальника, который вы сами выбрали. Но это очень крутой, крутой сервис, и пакетик удобный, и еще и бабочки вам положат вот такую переводилку, то есть вы можете ее на коже куда-то себе вот так перевести, и а, летом а, поиграться, походить вот с такой а, татуировочкой, картинкой на теле а, в сочетании вот с таким купальничком. Купальничек у нас тоже, видите, тут есть а, на, пла на плавках цветочки, такой рисунок цветков, и вот такая бабочка просто идеально к этому подходит. То есть у вас цветочный рисунок, и на животике где-нибудь здесь можете сверху еще сделать эту бабочку, и будет прекрасно а, так сочетаться, как цветочки, бабочка летает, и ну прям я в восторге, если честно. Мне очень нравится такая идея у продавца, и особенно, что он не просто наугад что-то вкладывает, а именно все в цвет купальнику. Это шикарно, это мне прям очень понравилась такая идея. Продавец умничка, да? Ну и давайте посмотрим, как у нас, собственно, выглядит сам купальник. Отложим пока вверх и развернем наш низ. Все аккуратно сложено, и вот, собственно, наши плавочки, такие э, цветы сакуры, не знаю, что-то, какие-то цветочные, весенние цветочные мотивы, когда цветут деревья, да, вот такая у меня ассоциация э, голубого цвета сами плавочки с рисунком, и внутри э, подкладочка у нас есть, хорошая очень подкладочка, мне нравится, как сделан этот купальник, тоже есть у нас э, наклейка, Protector, показывающий, что у нас новый купальник, и мне даже, не знаю, очень нравится, как сделан данный купальник, здесь вот я люблю именно, когда таким образом сделана подкладка к телу, да, именно пристрочно, поэтому это даже лучше, больше мне нравится такой вариант, чем предыдущий, и вот так выглядят эти плавочки сзади, Смотрите, тоже, да, красивый все рисунок, яркий, достаточно э, при этом нежный, и от, оттенки приятные, такие не слишком токсичные, да, какие-то они наоборот такие э, нейтральные, нежные, спокойные, и при этом достаточно красивый, яркий рисунок. Что же, плавочки у нас посмотрели, да, и давайте, собственно, посмотрим вверх от купальника, он тоже у нас одноцветный, тоже в цвет, и идет красивого голубого Оттенка. Так, что у нас здесь? Здесь у нас также идет э, такой поролоновый верх, здесь уже пушапчика меньше, здесь уже просто э, у нас идет э, отдельно поролончик, вот так прокладочка поролончиком, э, достаточно большой объем. Честно говоря, для размера S, я вот даже не знаю, на мои 83 сантиметра может быть, этот купальничек будет великоват, поэтому ну, надо мерить, конечно же, потом померю, я пишу и в отзыве, и у себя в блоге подошло мне или нет. Но вот, кто обращает внимание, здесь есть косточки, и здесь вот такой чашечка из поролона но без какого-то значительного пушапа. Пушапа здесь нет, просто поролоновые чашки. Поэтому наоборот, если вам пушап не нужен, у вас своя полнообъемная такая грудь, вот, возможно, вам будет удобно именно вот такой вариант купальника. Сделано здесь все опять-таки очень аккуратно. И давайте посмотрим спереди на эти чашечки. Вот так они выглядят. Здесь сделана такая декоративная драпировочка, да? немножечко такие складочки идут декоративные, у этого верха, и опять-таки, здесь нет застежки, здесь просто завязочки, завязывайте на удобную вам, комфортную, объем, обхват, и также есть съемные вот эти бретели, которые вы можете в любой момент отстегнуть и носить просто купальник как топик, и, и чтобы не было лишних каких-то линий загара. Вот, но при этом, если наоборот вам надо более какую-то фиксацию, более поддержку сильную, то вы можете пристегнуть вот эти бретельки к верху, да, они здесь легко все на крючках пристегиваются и носить именно вот с такими, с такими уже дополнительными фиксирующимися шлейками, да, опять-таки, если вы где-то хотите, там, не знаю, покупаться на банане, чтобы не потерять свой лифчик, можете пристегнуть вот такие дополнительные бретельки, и он вас, от вас никуда не убежит. Это удобно, это хорошо, опять-таки, смотрим, у нас здесь на шлейке регулируется также длина, вы можете ее подтянуть под нужную вам величину, чтобы вам было комфортно, ничего не давило. Это очень удобно, что, опять-таки, универсальная модель. Она может носиться как с бретельками, так и без. Все регулируется под все объемы. То есть здесь можно регулировать завязка. Опять-таки, регулируется под, то, под тот объем, который вам надо. Это большие плюсы, что вы, покупая купальник, можете все под себя подогнать и сделать комфортно. Ну что же, купальник тоже очень нежный, смотрится очень мило. Давайте я вам попробую показать его вместе с плавочками, как это все выглядит. Вот такой у нас получается верх однотонный, да, и красивый цветочный, цветочный принт на плавочках. Выглядит все миленько и симпатично то есть такой модный вариант когда у вас э, сочетается по цвету верх и низ да но э, например э, однотонный верх вот и такой цветочный низ и плюс еще можно вот добавить бабочку которую вложил нам продавец э, для этого купальника и будет очень э, милый красивый вариант ну Выглядит отлично, сделано хорошо, тоже никаких дефектов я здесь не нахожу, посторонний запах отсутствует, осталось только примерить и узнать, чтобы, как оно сядет на мои параметры, все ли сядет хорошо. Надеюсь, что вверх будет мне не слишком велик, вот, но обязательно все свои впечатления после примерки найдете у меня в блоге, еще раз напоминаем там вверху а, так мой ник, вы найдете по, по этому нику у меня в абсолютно любых соцсетях, и, собственно, здесь в блоге Алиэкспресс я еще и потом сделаю примерочку и расскажу про эти купальнички, как они садятся, как а, подошел для мне размер, и расскажу больше под детальные советы по, по выбору размера. Вот, ну, а по виду, по тому, как продавец присылает этот купальник, я могу сказать, что все отлично, сделано все хорошо, аккуратно, и по, ну, именно по изготовлению купальника никаких нареканий у меня нету, что как-то не так, все-таки так, точно такие же купальники вы можете купить э, в магазине, и они будут сделаны точно так же, то есть качество здесь не хуже однозначно, главное, чтобы вам ну, нравилась модель, цвет, расцветка, и тогда вообще можете брать без проблем, а заказывать себе эти вещи. Так, ну что, а, купальники мы посмотрели, лети а помечтали, <с> поэтому а, давайте двигаться. Дальше к нашим следующим покупкам и смотреть, что у нас сегодня еще есть. А, на самом деле, если вы смотрите мой эфир в записи и хотите что-то спросить и не можете, потому что это не прямой эфир, а смотрите запись, вы всегда опять-таки можете перейти вон там вверху в мой блог и оставить мне комментарий под последним постом, спросить любой вопрос по поводу любой вещи, я вам обязательно помогу, подскажу, расскажу, поэтому не стесняйтесь, переходите и подписывайтесь, там найдете и все предыдущие эфиры, и можете посмотреть, может найдет для себя что-то интересненькое, вот, периодически у меня в эфирах есть и промокоды, и купончики, я даю на скидочку, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить еще и и дополнительные скидочки так ну а мы с вами посмотрим еще одну покупку интересную и это будет платье у -у -у -у. А, платье уже оно такое более зимнее да все таки у нас зима поэтому я решила разнообразить нашу наш эфир разными товарами вот и будет такой еще и платьишко интересное которое вы сможете посмотреть, и, может быть, кому-то тоже оно понравится. Оно только ко мне пришло, мы сейчас вместе с вами его распакуем, посмотрим, как оно вот прям из посылки, из упаковки, да, как оно выглядит, как оно приходит, и вместе с вами оценим это платьишко. Так, вот так, такая большая, такая большая у нас посылочка. Сейчас мы его будем распаковывать. Главное, ничего не повредить. Само платье. Так. Убираем пакет ненужный. И смотрим, смотрим, как у нас... Ух ты, упаковано все хорошо. Аккуратно все очень сложно. Вот в таком пакетике покажу вам. Смотрите, как... Всё красиво сделано здесь даже есть фирменная этикетка с названием магазина пришита к платью тоже фирменная этикетка с названием магазина все упаковано аккуратненько, хорошо здесь запаковано, сложено, ровненько. Я вижу, что он даже, наверное, особо и не помялся, потому что все аккуратно, сложно было изначально. Но и мне уже не терпится, конечно же, его открыть, посмотреть, как же это платье будет выглядеть в реальности. Как же оно будет смотреться, какая у него будет длина. Поэтому давайте скорее, собственно, доставать из упаковки и смотреть, как, как это все выглядит. Так, давайте распакуем. Так, снимаем наш пакетик. Так, вот видим сразу, я вам говорила, что есть вот такие фирменная э, этикетка. Есть у нас и здесь нашита тоже бирка с названием фирмы, с, названием, э, с указанием размера, где вы все это можете найти. Так, и давайте же его раскрывать сразу. Так, что у нас тут вот видим? Все сложено, и тут даже проложено калечкой дополнительно. Вот, ну что, платье эффектное, мне нравится, оно э, красивенько смотрится, оно должно облегать вашу фигурку, и внизу вот такая э, юпочка, э, плессированная юпочка. Конечно же, э, нужно пройтись отпаривателем, чтобы платье приобрело свой опрятный вид, да, потому что все-таки в дороге оно немножко примялось вот здесь внизу, но если пройтись отпаривателем, пару э, легких движений, что называется, отпаривателем, и платье придет в норму и будет выглядеть, я думаю, так, как и задумывалось продавцом. Э, ну что, материал очень приятный, на ощупь, мягенький, приятный, к телу тоже, думаю, будет приятный. Так вот выглядит платье у нас сзади. И вот так спереди. Очень такой, видите, зимний, новогодний даже, я бы сказала, как, конечно, уже Новый год прошел, но при этом все равно такие платья актуальны, и можно в них ходить, и при этом даже какие-то фотосессии устраивать уютные, да, либо в кафе где-нибудь сидеть там, попивать какао с маршмеллоу, что-нибудь такое, да, и это будет очень вполне прикольно, смотреться и уютно, как раз в зимнее настроение хочется вот такие платьишки носить, которые такие очень приятные, новогодние, с такими мотивами красивыми, и я думаю, что однозначно это для Нового года отличный вариант для зимы, хорошая подходящая платьица, красиво будет смотреться, и можно его с удовольствием носить. Давайте вам покажу по длине, я встану, как оно будет смотреться, если я прикину, смотрите, длина э, достаточно хорошая, то есть это не мини-платье, на мой рост 164 см, вы видите вот это мини-платье, а вот длина вот этого платья, то есть оно будет хорошего, хорошей длины, и вы спокойно, если с высокими сапожками, даже у вас вся нога будет э, в тепле и в уюте, да, то есть вот э, длина здесь действительно хор хор хорошая, э, комфортная, не будет слишком оно коротким, не будет оно вас как-то а, слишком смущать, и вы сможете спокойно с ним в нем и ходить куда-то, да, и при этом и, и э, садиться можно спокойно, и оно не будет как-то вас смущать, и я думаю, что однозначно его примерю, э, однозначно куда-нибудь в нем пойду уже раз распаковала, надо куда-то в нем сходить, посмотрите, но мне кажется, смотрится тоже оно достаточно эффектно, если я думаю, что здесь оно будет облегать хорошо фигурку, и платье будет очень красиво смотреться, обязательно нужно сделать какую-то фотосессию с ним, и будет, я думаю, отличный вариант. Хорошо сделано, давайте поближе вам покажу материалы, как это все по материалу сделано, материал, такой, видите, плотненький, хороший, то есть достаточно должно быть в тепло в этом платьице и комфортно, электризуется, я не заметила, чтобы оно электризовалось, то есть вот я к волосам подержала и никакого электричества не заметила, все сзади аккуратненько сделано, все хорошо по качеству, вот давайте попробую я ручку. Продену, покажу, вот мне, мне нравится очень резиночка на этом платье, смотрите, как комфортно, хорошо, тепло сделано, ну прям отличный вариант платьицы, именно носить в такую холодную погоду, и вот у нас такой материальчик, тоже достаточно, видите, плотный, поэтому в нем должно быть еще и тепло, как я понимаю, то есть э, хороший вариант, смотрите, как ярко, сразу смотрится по-новогоднему, Такое настроение, очень милое платье, при этом комфортное и продуманно сделано. Очень нравятся вот эти резиночки, очень нравится такая юбочка веселенькая, и орнамент вот этот такой зимний-новогодний, тоже очень крутой. Ну что, могу сказать однозначно, что платье действительно классное, хорошее, качество мне нравится никакого постороннего запаха я не чувствую никаких торчащих ниток тут или дефектов я не вижу материал приятный длина самая важная длина а здесь хорошая то есть вы можете в нем комфортно ходить комфортно себя чувствовать потому что платье Хороший, и рукав у него длины хороший и само платье по длине хорошее, поэтому отличный вариантик, если вот хотите такое что-то, особенно для какой-то, может быть, фотосессии зимней, весенней, где-то семейной, да, где вот в таких каких-то новогодних одеждах, вообще возьмите на заметку, отличный вариантик уютных таких фотосессий можно сделать именно для зимы, вариант замечательный. Мне нравится, обязательно Потом его примерю и распишу все свои впечатления а, по поводу этого платья у себя уже в блоге, а, более подробные. Ну и что еще хочу сказать, что у нас а, с вами остался еще один маленький-маленький такая посылочка, которую мы тоже с вами сейчас посмотрим, а, и а, обязательно Можете написать мне любые вопросы, если в процессе эфира у вас еще есть какие-то ко мне вопросики, например, вы хотите что-то уточнить по поводу вот этого платья или по поводу вот этого платья, можете задавать, я с удовольствием вам отвечу на все-все интересующие вас вопросы. Так, ну и что, у нас осталась еще одна маленькая посылочка, давайте я ее покажу, она как раз отлично подойдет к этому платьишку. Это вот такой маленький у нас пакетик, который здесь остался, да? и, собственно, его давайте откроем, это у нас наклейки для маникюра. То есть вот у нас есть такое новогоднее платье, да, и мы можем к нему еще сделать и прекрасный, красивый маникюр. Сейчас покажу, каким образом. То есть рисовать на ногтях это очень долго, это очень нудно, а вот такие наклейки это просто спасение. Опа, так, я их достала, все, да, а, вот, такие наклеечки, это просто спасение на самом деле, а, потому что сразу достанем из упаковочки, вот они были в таком пакетике, я их сразу достаю, чтобы вам показать. Посмотрите, очень красивые наклейки, а, их можно на, э, дополнительно наклеить на свои ноготки, например, покрыть каким-то белым лаком и наклеить вот такие а, наклеечки на свои ноготки, и у вас будет прекрасное сочетание и платья, и маникюра. А, сами по себе на прозрачной подложке вот эти наклейки, да, видно вам, не видно, сейчас покажу вам поближе. Вот, а, они на прозрачной а, а, подложке, поэтому они должны достаточно хорошо лечь на ваши ноготки, и на любой цвет лака они подойдут, потому что они за счет вот этой прозрачной основы будут хорошо смотреться, и будет достаточно эффектный у вас маникюр. Давайте покажу вам на камеру поближе, как выглядят, собственно, эти наклеечки. Вот так они выглядят. С камеру подождем, пока она сфокусируется. Вот, и я заказала два варианта, один с такими вот шариками, другой с снежинками и оленями. Вот. я думаю, что удалось вам примерно рассмотреть, как это выглядит, и э, сможете э, потом э, к себе придумать вот такой маникюр какой-то с помощью этих э, прикольных наклеек. Они очень легко клеятся, э, просто на ногти их добавляете, и у вас получается уже интересный дизайнерский маникюр, который можно вот подобрать как раз э, к такому платьишку. Смотрите, у нас тут даже будет сочетание прекрасное, а вот такие узоры, и вот, например, такой маникюр, который будет прекрасно сочетаться вот с таким платьишком. Вот тут тоже есть такие красные снежинки. И вы сможете сделать себе целый красивый образ, какой-то новогодний, на праздник или еще куда-то. И я думаю, что будет выглядеть замечательно, ярко и интересно. И будет полностью законченный образ. Вот эти вещички, на самом деле, это очень удобный вариант. Они стоят очень а, дешево, и вы можете их прикупить к себе для того, чтобы делать какой-то яркий, интересный, запоминающийся маникюр. И могу вам сказать, что э, доехали они тоже до меня значительно э, ну, быстро. Отправил их продавец 5 декабря, а получила я их к себе уже 20 января. Ну, конечно... Где-то полтора месяца они прошли, но, учитывая, что это такая а, маленькая вещица, она нигде не потерялась, не затерялась, и вот за полтора месяца до меня добралась. Поэтому, если вдруг захотите какие-то такие наклеечки, а, сроки планируйте где-то до Минска, до Минска оно дошло за полтора месяца, примерно так. Вот, поэтому... Могу сказать, что наклеечки классные тоже, симпатичные, и можно их брать с разными рисунками, там есть, не обязательно новогодние, можно выбрать какие-то и другие рисуночки, которые вам понравятся, может быть просто какую-то геометрию, например, или еще что-то, и можно их использовать именно для украшения своих ногтей, и очень быстро и легко это сделать, вы можете это и сами использовать их, если покрываете лаком сами, либо взять с собой к своему мастеру, и мастер вам сделает эти наклейки на ногти, и будет смотреться очень красиво и симпатично. Да, ну что, мы рассмотрели с вами все-все товары, которые у нас сегодня были, а, уже и посмотрели и наклейки, и вот такое симпатичное платье, кто к нам только присоединился, вот мы уже а, рассматривали это платье, и вы сможете перемотать, например, посмотреть его а, чуть-чуть раньше в записи, например, эфир будет доступен в записи, вот, а также мы посмотрели купальнички, обсудили вот это черное платьице, да, которое весьма короткое, вот, поэтому нужно аккуратно быть с ним, когда вы садитесь, потому что в этом черном платье все-таки длина у нас мини, и нужно аккуратно в нем все-таки <рисаживаться> присаживаться в этом платьишке, чтобы нигде ничего у вас не было видно. Вот в остальном платье тоже очень симпатичное, очень приятное, такой трансформер, можно открыть с закрытыми, можно с открытыми плечками. как вам понравится, в общем, все подробно с вами уже рассмотрели, обсудили, если остались какие-то вопросики, пишите, я еще отвечу, ну а наш эфир подходит к концу. Мы рассмотрели с вами все-все товары, которые у нас сегодня были, подробно я вам старалась все рассказывать, надеюсь, все понятно и ясно, может быть, что-то для себя подобрали, определились с покупкой, надеюсь, я вам помогла и буду этому рада, и также можете подписаться на на мой блог, чтобы не пропускать а, мои эфиры и смотреть, посмотреть предыдущие эфиры. Может быть, тоже вам там что-то понравится. Я делаю там, рассказываю регулярно про свои покупочки. Вот, и мы с вами вместе оцениваем, что нравится, что не нравится, а, и присматриваем какие-то интересные вещички. Ну, а на сегодня мы будем заканчивать. Спасибо, что вы были а, со мной. Надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся в эфирах. Поэтому приходите обязательно. И всем пока, хороших выходных и до новых встреч! Пока-пока!